Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами Лунах Олег, он же Scratch, начинает играть в ПК Билдинг Симулятор 2. Максимально предельно понятно всем, про что эта игра. Да, это игра про сборку компьютеров, про свою компьютерную мастерскую. Ну давай с тобой окунемся в этот удивительный компьютерный мир. Чем же хороша эта игрушечка, а чем же она не очень хороша. Вкратце пробежимся по всем основным моментам. Покажу тебе немножечко геймплейчика, а ты в свою очередь сделаешь выводы, стоит ли тебе в нее играть вообще, тратить свое драгоценное время или же а нет. Ну и начинаем, конечно же, мы разбираться. Ну что ж, давай начнем с режима карьеры. На удивление, музычка здесь фоновая, достаточно приятная. Из того, что стоит отметить сразу же на начальном этапе. Ну что ж, добро пожаловать в ПК-билдинг Симулятор 2. Начинаем свой новый день с новой мастерской. На первый взгляд, ничего особенного. Но это все, что у вас осталось с тех пор, как предыдущая мастерская таинственным образом сгорела. Ха-ха, нифига себе, даже такое было. Почти... Прочтите записку от дяди Тима, чтобы узнать подробности. Где же та записочка, которую дядя Тим ты мне оставил? Ох, ох, ох. Неплохо так у нас здесь оказывается. Места много, достаточно просторно. Витрины, можно будет на продажу что-то выставлять, да? Что-нибудь ненужное. Да, много всего здесь у нас интересного, предстоит еще разобрать. Так, ну что ж, смотрим записочку от дяди... Что же значит, ты уже в курсе того, что произошло со старой мастерской. Прости, что не смог помочь тебе справиться с потрясением, но меня вызвали в страховую, чтобы обсудить пожар. Похоже, они считают, что я сам ее и поджег. Безумцы! В общем, бла-бла-бла, дальше долго читать все, прочтете, ребятки, на паузе. Дядя Тими, значит, нам оставил в наследство в мастерскую, подойдите к коробкам, ведь дал нам первое задание. Нам нужно подойти к коробкам, которые ждут нас в зоне доставочки и посмотреть, что же мне там прислали. Так, ну и бардак, конечно, тут вообще столько работы предстоит, мама не горю. Мне надо бы, наверное, сотрудников нанять уборщицу там какую-нибудь, да, резантехника и так далее, чтобы тут навести полный порядок. Как же я один-то со всем этим справлюсь? Ну ничего страшного, и не с такой передряги вылезали, поэтому я думаю, что это не составит ни особого труда. Вот эти, что ли, коробки надо забрать? Ну что ж, давай Посмотрим, что мне там в них прислали. Так, доставочка, инвентаризация GeForce RTX 3080. Серьезно, ничего себе -видяшечка. себе, севидяшечка. Я все такое тоже, конечно же, хотел бы. Но пока не судьба. Мощность в ватах 320. Максимум дополнительных видеокарт. Одна, то есть все характеристики можно почитать Про каждую, я так понимаю, комплектушечку Ну что ж, забирайте свой ПК Ого, Nvidia GeForce, пожалуй, лучше не спрашивать Где дядя Тим ее взял Осталось принести компьютер, который он вам отправил Он должен быть в коридоре, туда же вам будут доставлять Компьютеры и корпусы Принесите туда ПК после завершения работы над ним Чтобы вернуть его э, заказчику Это что ли ПК наш новенький, да? Который нам прислали Ну что ж, давай посмотрим Так, берем, распаковываем из коробочки, достаем и я, так понимаю, несем на рабочее место свое. Вот это мое рабочее место будет. Да, давай сюда ставим его так. Ремонт ПК. Этому компьютеру нужен ремонт. Щелкните и так далее. Ну что ж, давай попробуем. Уже займемся ремонтом. Хватит дурачка валять. Так, так, вот так у нас выглядит режим ремонта в этой игре. Удалите комплектующий. Удалите боковую панельку. Что ж, давай попробуем. Что мне для этого нужно сделать? А просто зажимаем ЛКМ. А приблизить как-то можно? Да, друзья, можно и приблизить, можно и повертеть. Вот что мне нравится в таких симуляторах, так это то, что можно все покрутить, повертеть, да пощупать со всех практически сторон. Удалите комплектующие, удалите защелку PCI. Да, есть такая защелочка у нас в многих корпусах, для того, чтобы нам можно было потом фиксировать после установки видеокарты, чтобы она у нас не болталась туда-сюда. Отличненько. И удаляем комплектующий задний слот, для того, чтобы Наверное, даже два надо будет слота удалить, потому что видеокарта у нас широкая, сам по своему опыту знаю. И она занимает, как правило, всегда два слота. Все верно. Так, ну что ж. Ага, и какая-то нормальная, смотри, стоит. Ух! Большого формата. И кулер здесь достаточно хороший. Так, ну что ж, давай посмотрим. Чтобы. Нажмите на LKM, чтобы установить. Давай попробуем установить. Чтобы нам установить-то комплектующие. Откройте категорию. Чтобы. Какую категорию? Видеокарты, да. А, она еще и бэушная у нас Выберите видеокарту Ну что ж, берем и удерживая левую кнопку мыши Ставим ее на свое законное место А, вот так вот легко и просто 38 встает, становится в наш слот Замечательно Так, что у нас дальше Нажимаем еще раз И устанавливаем удаленные комплектующие А, то есть какие-то заслоночки Да, защелку PCI Вот сюда ставим, фиксируем И все это дело, раз 2, 3, 4, готово, болты закрутили, теперь, конечно же, нам предлагают а, вставить а, разъем питания, вот сюда, я так понимаю, так, а, установить, нужно его куда, вот сюда, вот, что мы поставили, да, разъем питания мы поставили, но мне кажется, одного маловато, тут надо аж целых три. да, видеокарточка достаточно мощная, и чтобы нам ее запитать, нужно все разъемы подключить. Иначе можно лишиться и видеокарточки, и компьютера в целом. Так, ну что ж. Смотрим дальше, что нам нужно сделать. Устанавливаем а, боковую панельку. Да вообще легко. Вот в жизни бы так все собиралось легко и просто. Было бы вообще просто замечательно, и обалденная была бы экономия времени. Что просто раз-два покликал, и компьютер твой а, готов. Ну что ж, что мы удаляем? Нажмите LKM, чтобы выйти. Есть такое дело. Ну, или Escape. Отлично, готов. Новый компьютер готов. отнести его к рабочему месту слева и поставьте его а, на стол. Так, где у нас а, рабочее место слева? Вот сюда вот, наверное, поставим. Да, сейчас, так понимаю, тесты будут какие-то проводиться. Так, есть такое дело. Поставили. Дальше что? Включите компьютер. Где он включается-то, а? Где функционал? А, нажмите P. Отлично. Так, замечательно. А мне, может, стульчик какой-нибудь принести, а? Я, вообще-то, сидя люблю такими вещами заниматься, Ну да ладно так минда у нас запустилась замечательно и щелкнем чтобы проверить какое-то сообщение смотрите пришло нам серьезно ну-ка давай прочитаем добро пожаловать в почту сюда приходят запросы по поводу новых заказов личные сообщения и новости об акциях ежедневно проверяйте входящие чтобы оставаться в курсе всех э, дел я так понимаю мы сделали себе компьютер тот самый с помощью которого мы будем Теперь работайте, получать какие-нибудь выгодные заказы Выберите письмо от такого-то, такого-то Вот это давайте выберем и посмотрим а Приветствую, меня зовут Касанте Я новый урбанистический эстетик, художник Сейчас я работаю над амбициозным проектом о восприятии опасности И мне нужно, чтобы мой компьютер полностью покрасили в красный Он должен совпадать по свету со всем остальным в комнате Вы можете это сделать? Конечно, расплюнуть Давайте принимаемся за работу Причем денежки за это платят неплохие 120 баксов, я так понимаю, и давайте мы в список принятых заказов зайдем и нажмите на ЛКМ, чтобы посмотреть работу. Вот та работа, которую мы взяли сейчас в данный момент, и пойдемте уже к ПК. Собственно, сразу нас перекидывает вот сюда вот в коридорчик, где мы принимаем э, все доставленные в нашу мастерскую ПК, не берем этот ПК. Первый заказ. Пора научиться выполнять работы и зарабатывать деньги. Этот клиент просит проверить его компьютер на вирусы. Отнесем его на рабочий стол и сделаем диагностику. Да, смотрите, комплектуха у нас разная. Уже другой совершенно корпус, не тот, который был в первый раз. И вот это вот разнообразие, оно, конечно, очень-очень доставляет. Так, ну что ж, ставим, наверное, та же самая схема. Этот заказчик хочет избавиться от вирусов на ПК А Для этого вам понадобится USB накопитель с антивирусной программой И он как раз завалялся а, в инвентаре Ну что ж, давайте ка посмотрим, где у нас Инвентарь наш а, откройте инвентарь, чтобы а, Найти, ага, вот тут Надо будет с инвентарем еще поразбираться Ну что ж, вот она у нас флешка, на которой, я так понимаю Установлено Программное обеспечение, можем в любое место Ее свободное воткнуть, например, пускай Она будет у нас вот здесь да, в этот слот, потому что неважно, куда мы подключаем флешку. Ну что ж, мне предлагают подключить задние кабеля э, в свободные разъемы. Классно, что можно подключать в любой вообще разъем, который захочется. Да-да-да, так, точка соединения. А, это мы подключаем сейчас дисплей. Это мы подключаем клавиатурку, тоже рядом сюда, да. И это что такое? Кабель основного питания. Ах, да, как же без него-то? Все как в жизни, друзья, да, что что-нибудь упустишь, ничего не получится А кнопку включения питания, блока питания Почему не предлагаете мне включить, а? Или это уже не так важно? нажмите на LKM, чтобы включить ПК А, ну просто на П, да Включаем наш ПК Вроде вижу, что что-то заработало. Как бы мне туда приблизиться, к мониторчику-то, а? Так, ну что ж, заходим и открываем приложение «Установка и удаление программ». Серьезно? То есть я сейчас на своем компьютере э, залез в компьютер, чтобы здесь устанавливать в компьютере через компьютер, устанавливать компьютерные программы. Ужас просто, друзья, голова кругом. Так, ну что ж, открываем приложение. Почему не открылось ничего? А, вот, надо подождать. Оно же еще грузится. Или два раза, а, два раза надо щелкнуть Вы представляете себе, какой геморрой? Так, ну что ж, установить приложение, антивирусник Как, все быстро здесь работает Это а шикарно, обожаю, когда без тормозов Все работает, так, откройте приложение Дважды щелкните на кнопку, да, дважды, друзья Надо щелкнуть, дважды Начинаем сканирование Эх, вот бы сканирование в реальной жизни Было такое же быстрое, было просто Замечательно, и удаляем подозрительные Файлы, что-то их как-то много накопилось Я смотрю, совсем, видимо, наш человечек Не умеет пользоваться Какими-то проверенными источниками И поэтому залазит непонятно куда И собирает большое количество вирусов Ну блин, дает, конечно же так Ну что ж, наш компьютер защищен пока защищен И я так понимаю, мы сделали часть а, работы Далее мне нужно разместить в зоне доставки В мастерской наш компьютер Для этого мне надо будет, наверное а, Так, возьмем его или как? Что мне нужно? Для продолжения отойдите от стола Отойти от стола, а, выйдем, да, проверка на вирус завершена, продолжить, отходим от стола, возьмите компьютер со стола, а отключать кто будет? Так, быстро, автоматически он у нас отключился, так, переносим его, наверное, мы вот сюда, в это место, можно отправлять вот так-то, компьютер будет автоматически отправлен владельцу, осталось только забрать денежку, откройте почту и нажмите принять оплату, серьезно? Хм, ничего себе, я думаю, гораздо сложнее будет. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Вот и все, друзья. Наш первый компьютер с вами готов. Принимаем оплату. Да, 120 баксов у нас в, в кармане. 120 до нас вроде бы как не дошло. Почему-то 105, только я вижу. На моем балансе. Первая работа выполнена. Компьютер отправлен к клиенту, а деньги уже поступили на ваш а, счет. Переходим к следующей работе. На рабочих столах появились новые компьютеры. Загляните в почту, узнайте, что нужно клиентам, и выполните их заказы, чтобы получить дополнительные средства. 105, друзья, баксов. Где мои 120 законных баксов? Так, ну что, давайте пробежимся по следующим заказам, что у нас имеется. Входящие. А Принято. Есть персонализация, есть разгон. А, моя видеокарта. Моей видеокарты нужна вода. Серьезно. Вот давайте попробуем водяное охлаждение для видеокарты. Сейчас поставим. Вот это, кстати, тема интересная. Давайте возьмем мы этот а, ПК. Не хватает шланга. Ага, я понял. Водяное охлаждение для видеокарты. Так, нам нужно, наверное, сначала э, удалить э, вот эту панельку. Да-да-да, давайте удалим ее. Два болта, замечательно. Уважаю, когда два болта, не надо крутить слишком много. Так, удаляем вот эту вот э, стопорную планку, как она у нас еще называется. И удаляем мы э, видеокарту. Отключаем сначала. Давайте поближе приблизимся, чтобы было более-менее понятно. Здесь 3090 стоит. Капец, блин, в системничках э, видяшки какие, да? Да. Совершенно новье Удаляем видеокарточку отсюда Откручиваем болты Вот здесь сбоку на планочке Раз, два, готово, друзья И смена рабочего стола Мне предлагают этот компьютер сейчас а, Поставить на другой рабочий стол Вот на этот, где мы производим Видим, какие-то более сложные работы Так, ставься уже Почему ты не хочешь ставить его на этот стол? Алло! Так, смена рабочего стола. Давай мы сюда просто зайдем. Выберем видеокарту 3090, да, которую мы сейчас только что сняли. И водяное охлаждение для видеокарты, напоминаю, нужно поставить. На столе пора поставить на нее блок охлаждения. Для начала уберем э, винты. Короче, нам нужно сейчас раскрутить видяшечку. И заглянуть, так сказать, и в ее внутри, в внутренности. Так, отлично. Верхнюю крышечку снимаем. Удаляем старую термопасту. Так, ну что ж, давайте выберем. Да, вот тут у нас на этих чипах. А, я так понимаю, на чипах памяти а, стоит а, стоят термопрокладки, надо бы их тоже убрать все. Так, так, так, так. Достаточно легко и просто. И выходим из этого режима. Ну что ж, удерживаем. А, ЛКМ, возьмем вот это вот. Это новые, так понимаю, прокладочки. Да, можно кстати приблизить, нет? Нет, здесь приблизить уже нельзя и в деталях рассмотреть. Отлично. Прокладочки мы заменили. Ну что ж, теперь нам нужна термопаста, чтобы убрать старую и положить новую термопасту. Замену термопаста важный шаг при сборке ПК. Благодаря ей улучшается теплообмен между процессором и радиатором, что защищает процессор от перегревания. Не забывайте менять термопасту во время работы над, над ПК а, клиентов. Выберите ватные палочки. Есть такое дело. И удаляем старую термопасту. Как же это делается? Ох, ничего себе! Я думал, просто одним кликом мы это все дело уберем. А тут еще нужно поелозить вот таким вот образом, поудалять. Отличненько. Выбираем дальше. тюбик с новой термопастой. И аккуратненько, я так понимаю, наносим. Как же мы будем наносить? Давайте капелькой тоже так же нанесем, попробуем. Вот так вот. Вот так, да побольше, не жалею, Вот, чтобы наш чип чувствовал себя комфортно. Этого достаточно будет или нет? Может быть еще немножко под, поднанести. Давайте вот так вот сделаем. Да, мне кажется, этого вполне достаточно будет, иначе переборщим и тоже будет ничего хорошего Так, ну что ж, берем нашу видяшечку и снова выбираем уже наш водоблок Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать водоблок и поставить его на видеокарточку Так, вот он наш водоблок Первый раз, на самом деле, друзья, в жизни я занимаюсь установкой водоблока на видеокарту Да-да-да, то есть в реале я этим ни разу не занимался Всегда пользуюсь только охладом стандартным. Но, да, существуют еще и такие варианты с водяночкой, да, так называемой. Которая гораздо лучше охлаждает а, наши чипы. И она тоже, конечно же, имеет место а, быть. Ну что ж, берем нашу видяшку с водяным охлаждением, я так понимаю. И можно уже относить наш а, компьютер. Все легко и просто. Хорошо, что у меня есть вся комплектуха на моем а, складе. Да, склад у меня большой, как ты видишь. Да, еще грязно здесь, не убрано. Но, тем не менее, вся комплектушка необходима, как ты видишь, у меня имеется такая что первичная. Ну что ж, продолжаем установочку видеокарточки с водяным охлаждением. Заходим в установку и выбираем блоки видеокарт. Переходим в комплектующий, переходим в видеокарты и выбираем нашу видюшечку, которую мы только что прокачали. Бамс! Ставим ее в системничек. Да-да-да, закручиваем как следует. Берем кобелечки, ставим вот сюда их. Кабелечек питания к блоку питания, к видеокарточке и к блоку питания. Так, как двигаться? Ага, вот вижу. Так будет поудобнее. Сюда, отлично. Как же здесь все хорошо а, настроено уже заранее. Кабель менеджмент, смотрите, проложен уже как нужно. По задней стеночке. Да, да, да. Нам лишь только, приход... только остается эстетично подключать эти кабелечки уже куда нужно. А они сами встают на место, блин. Вот бы в реальной жизни опять-таки было Было бы вообще прям легко и просто Чтобы за тебя кто-то делал все остальное, да, периферию Так, ну что ж, поехали дальше Нам предлагают провести водяные трубки а, Сначала идем к процессору Потом ведем К нашему, я так понимаю, к нашей помпе Или что это такое у нас, да Да-да-да, к резервуару подключаем Потом у нас все последовательно К видяшечке, да, идет на нас охлаждение И обратно вот сюда вот На, на кулера так, ну что ж, установочку мы сделали, нам предлагают еще установить контур водяного охлаждения, готов, теперь осталось выбрать каким хладагентом его заполнить, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выбрать тип хладагента, ага, ничего себе, желтый матовый, то есть мы можем выбрать цвет нашего хладагента, желтый матовый хладагент, можем красненький запилить. Давай мы попробуем оранжевый. Я хочу посмотреть, как будет оранжевый хладогент смотреться во всей этой э, системе. Так, добавляем мы сюда оранжевенький. Так, и смотрим, как же у нас это все смотрится. Все, система заработала. Помпа у нас закачала. Все, у нас, смотри, хладагент пошел, пошел, пошел. пошел. Да, полностью... По кругу прошел и ушел куда нужно. Водяное охлаждение видеокарты установлено. Отлично, видеокарта установлена и подключение к системе водяного охлаждения. Замените защелку PCI а, и боковую панель, а затем убедитесь, что на компьютере запускается операционная система и отнесите в зону а, доставочки. Так, ну что ж, ставим, значит, а, нашу защелочку. Но перед тем, как ставить крышку обратно, давай попробуем с тобой подключить а, все кабеля, клавиатуру, мышку, а, питание и... К видеокарте, к разъему подключим Да, запустить, Поп попытаемся наш с тобой Компьютер, бамс Ну что ж, вроде запускается Классно, кстати, подсветочка работает, да Прям Нравится мне Так, ну что у нас там? Давай-ка посмотрим Запускается, винда. В принципе запускается, я так понимаю Что мы, в принципе, все тесты сделали И нам э, необходимо Сейчас собрать корпус до конца И отдать его уже нашему клиенту, ну что ж отключаем питание останавливаем всю эту процессию осталось только установить крышечку боковой панельки закручиваем недостающие болтики забираем ПК и относим в коридорчик, да где его будет ждать владелец данного чудо устройства где наша комната для ожидания ПК вот сюда вот мы и поставим Так, ну что ж, заранее я хочу посмотреть что тут у меня еще за компьютеры стоят вот этот вот компьютер тоже нужно разместить в зоне доставки. Я ему настроил э, освещение, так сказать. Э, все как надо, все по, за, по желанию заказчика. И также мы его сюда размещаем. Давай посмотрим, что вот с этим ПК не так. Заглянем вовнутрь и нам нужно разогнать до такой-то частоты. Ну что ж, получится у нас это сделать или же нет? Давай мы с тобой сейчас и проверим. Чтобы выполнить этот заказ нужно разогнать ЦП, повысив частоту его работы относительно заводской. Подключите к ПК-провода, выберите монитор, чтобы а, начать. Ну что ж, поехали. Я думаю, дело остается за малым. Проводочки, кабелечки, распределяем, соединяем. Все, как говорится, куда нужно Точка соединения кабеля основного питания находится вот а, здесь Так, ну что ж, подключили мы наш компьютер Выбираем этот монитор Во время включения нам нужно получить доступ к его а, BIOS Нажимаем Delete или же F2 Да, и в итоге заходим в наш а, BIOS Давайте посмотрим, что мы можем здесь сделать Добро пожаловать в BIOS И заходим сразу же во вкладку Разгон процессора. В этом меню вы можете разогнать процессор, увеличив его базовую частоту или же множитель. Настройки напряжения позволят стабилизировать ПК. Будьте осторожны, слишком высокие напряжения мо могут повредить а, процессор. Так, ну что ж, я думаю, стоит приступить. Скорость процессора показывает быстроту работы центрального процессора и выражается произведением базовой частоты и определенного коэффициента. В данном случае это 100 МГц умножить на 40, то есть это 4000 а, МГц. А, помним, нам, нам нужно разогнать его до а, 4400 да, МГц. Поэтому множитель, я так понимаю, мы а, увеличиваем очень осторожно. Вот 44, я думаю, подойдет. Также можно увеличить и напряжение. А, повысить напряжение процессора до 1,35 Вольт. Чем больше частота процессора, тем выше должно быть напряжение для поддержания его стандартной работы. Но будьте осторожны, слишком высокие напряжения могут также навредить Процессор. Давайте выставим 1.35 и подтвердим а, настроечки. Применить настройки и перезагрузить компьютер. Вы точно хотите? Да, точно хочу. Я все решил, меня тут, как говорится, ведут за руку и мне ничего не страшно. Да, в реальной жизни, конечно же, все гораздо сложнее. Приходится высчитывать все так. Ну что ж, давайте откроем приложение и а, посмотрим а, характеристики. Добро пожаловать в приложение OSST. С помощью него можно произвести стресс-тест процессора и видеокарты для проверки стабильности их работы после разгона. Приложение также покажет, не появляется ли тротлинг от перегрева процессора. Если цепь перегревается под нагрузкой, его пиковая мощность снижается. Чтобы начать, нажмите на LKM. Ну что ж, давайте посмотрим. Запускаем приложение. И нам нужно дождаться целых 27 секунд, друзья. Спустя это длительный период времени мы дождались наконец-таки результатов теста. Поздравляем. Во время теста процессор работал в пределах своих настроек. Это значит, что он нормально переносит нагрузку. И его можно возвращать клиенту. Замечательно, друзья. Разгон процессора завершен. Относите компьютер в зону, как говорится, в зону эвакуации, да, чтобы его смог забрать наш клиент. Так, ну что, давай. Давайте разместим. Уже три компьютера мы а, сделали. Надо, я так понимаю, подтвердить уже эти все заказы по почте и получить свои а, денежки. Так, ну что ж, давайте персонализация. Охлаждение. Принимаем оплату. Замечательно. Установочка произведена. А, давайте вот радужные свечения тоже настроил. Тут за кадром попутно еще 220. Uh, все в красный цвет Это мы не делали И вот разгон Давайте-ка тоже мы это все сделаем Да, готово ну, Ого, ну что ж, на сегодня все Отнесите компьютер в коридор И нажмите ЛКМ на двери, чтобы перейти к следующему uh, дню Да, количество заказов на сегодня превысило Все наши ожидания И мы можем спокойненько uh, Нажать вот сюда Скорая компьютерная помощь ТИМ uh, Здесь, наверное, можно будет что-то написать Скретч uh, uh, Например, uh, ком мастер мастер да вот как-то так да, это будет выглядеть готово применяем неплохо похоже вы стали гордым владельцем мастерской Scratch мастер не волнуйтесь при желании название всегда можно изменить на сегодня все перейти в двери в коридоре чтобы продолжить ну что ж выходим сегодняшний день заканчивается и мы начинаем следующий день. Здесь у нас показывается календарь. Здесь мы можем закончить дела на сегодня и перейти к следующему дню. Пока что вам не нужны никакие новые комплектующие. Однако в будущем обязательно проверяйте, все ли вы заказали, прежде чем отправиться домой. На этом календаре отмечаются все ваши заказы, доставки, сроки и счета Нажмите на эту кнопку, чтобы перейти к следующему Да, на сегодня мы закончили На сегодня мы устали и нужно бы Немножечко передохнуть Ну что ж, вот мы и выспались Нас ждет тяжелый рабочий день Да, ну а тяжелый рабочий день Конечно же мы продолжим в следующем своем Видео Ну что ж, вот такая у нас игрушечка ПК Билдинг Симулятор 2 Достаточно неплохой вариант для тех, кто хочет Сам разобраться в компьютерном железе И клепать компьютеры Вообще просто налево и направо. Что ты, зритель, думаешь по поводу этой игры? Пиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления. Мы с тобой непременно все это дело обсудим, ведь у братишки Scratch есть отличительные особенности отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты напишешь. Ну, а ты продолжай дальше играть только в самые крутые и топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.